Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня я с вами разберу заказ по 13 каталогу. Вот такой вот гель для мытья посуды мне заказали. Сила древесного угля. Код данного геля 30099. Сама им пользуюсь. Очень классно очищает. Посуду моет. Супер! Здесь все сзади написано. Какие у него преимущества. Как он работает. Как его применять. Объем данного геля 500 мл. Также еще вот такой вот есть у нас сода Сода эффект. Свежий лайм. Код данного геля 30.097. Все средства классные. Работают. То, что в них заявлено, они выполняют все свои функции. И есть вот такой вот гель. Тоже для мытья посуды. С ароматом яблока. Код данного геля 30.094. И вот себе вот такую вот штучку. Беру уже не первый раз. Сейчас она у меня закончилась. Расход тоже небольшой. И очищает классно. Набрызгала на стекла, чуть-чуть подождала. Минут 5-10 максимум. И потом просто смыла обычной водой. Все все очищено. Не нужно применять какие-то усилия для того, чтобы отмыть стекла. Код данного средства очистителя, это у нас антибитум антимошка, код 11400. Я вот решила попробовать очень хорошие отзывы рефрешер он у нас недавно появился в компании вот решила себе взять попробовать то у нас идет с ароматом лаванды и бергамота он отлично работает без замятий и запаха пота освежает одежду без стирки быстро устраняет неприятные запахи это у нас жидкий утюг для тонких тканей код данного средства 30 буду пробовать Также мне еще вот заказали такие мыло для кухни устраняющее запах, атом кофе и терамису. Долго ждала его, не было в наличии, появилось сразу, вот заказала девушкам. Код данного мыла 3211. Он также эффективно против резких и неприятных запахов от рыбы, чеснока, лука, сырного, сырого мяса, специй, сигарет и других средств, которые вот именно. Вот заказала сразу три штучки. Два у меня уже заказали, я одно взяла про запас, чтобы было то, что оно не всегда есть наличие именно этот аромат. Также вот такие вот у нас есть классные универсальные спреи пятновыводитель. Одно мне заказали, одно взяла себе. Код данного спрея 30151. Тоже классно очищает. Набрызгали на пятнышко, чуть подождали, потом выстирали, все, и никакого следа нет от пятна. И вот такие вот салфетки для удаления пятен у нас есть. Под салфеточек в пачке у нас 20 штук от 30 552 это вот, также мне заказали клиенты и я выставляла в группе вайбер скидывала акцию которую нам сейчас компания предлагает при покупке двух средств ботаника гель для умывания и тоника у нас идет классная скидка. Всего лишь за 198 рублей по цене каталога. Вот такой вот гель для умывания у нас есть. Свежий комфорт. Это василек и гранат. стопроцентная польза ягод и трав. Таких мне заказали 4 наборочка. Также вот Тоник, тоже этой же серии Тоник идет у нас код 0775. Забыла вам сказать про гель. Гель 0773. Такие вот у нас есть классные средства себе я сейчас взяла вот тоже по акции при покупке от 500 рублей по ценам каталогу у нас идет вот скидочка вот на такой вот пудру для умывания сос код 7883 тоже буду пробовать я а еще не пробовала такое средство сыну взяла в школу вот такие вот стерочки будет пробовать малиновые мешки набор ластиков код 210 248 И также вот взяла, вот у нас есть в категории бизнес, такие вот ручки. Три штучки. Разных расцветок. Еще у нас была акция на мыло ручной работы. Это у нас идет с ароматом манго. Код данного мыла 2665. По моей цене оно вышло вообще 34 рубля. Поэтому я взяла их сразу несколько, что буду также и клиентам раздаривать, так как я им дарю подарки при покупке от 1000 рублей. Я вкладываю им подарочек. И, конечно же, себе пользуюсь сама. Сейчас по цене каталога данное мыло свыше 100 рублей. Если не ошибаюсь, по-моему, 139. Я его вот взяла на 100 рублей дешевле. У нас часто эта компания предлагает такие различные акции. Вот столько у меня получилось мыла. 15 кусочков. И взяла себе вот такую вот книгу. Проект счастья. Вот идет у нас про мечты, планы и новую жизнь. Буду читать. Код данной книги. Сейчас я вам посмотрю и скажу. У нас также. Вот данный у меня заказ. Вышел на 27 баллов. Код данной книги 10104. Стоит она всего лишь 349 рублей. Так что... Цена вообще классная. какой вот такой вот у меня заказик получился. Если появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. На все отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.